Привет! С вами Канал md я хочу поговорить тему о онлайн играх. на мини-стрим. Скоро будет прямая трансляция завтра. То, что, давайте, наверное, пока что подготовимся. будет прямая трансляция завтра Entonces, давайте наверное пока что подготовимся вот, лучшие игры будем играть в онлайне понятное дело поэтому не садитесь за видео как пишется так и будет выходить но столкнулся с проблемой напишите в комментариях то еще достойный игрушку. И на этом сайте посмотрим. Так, есть еще один сайт. Называется Гонки. Да. да. Гуру. Ну там ну, разные категории. Плохое, качество и хорошее. Собисываю я Ultra HD 1360 на 737. Буду надеться, что на ютюбе он именно так будет, как и надо. Или в дальнейшем я его увеличу уже на фоншете. Стараюсь, чтобы не было потери качества. Так, и вот что у нас есть. Mortal Kombat давайте играемся вот лайн лайнгуру заходите будет в описании или вот что в e записывайте Yeah. <laughs> Ну, качество, да. Плохое. Это я даже сам вижу. Сама игра такая. Увы. Ну, не получилось. Меня и убить меня. Ну, ладно, посмотрим, что у нас еще тут есть. Интересно. А в Аватару сегодня играл, ну, трудно очень, поэтому в не очень советую игра... по игр... играть. Ома... другое слово сказать с я... на сайт будет в описании <связывая> новый ты грузить игру в онлайне играть можно или же скачать Star. Uh, игра идет англоязычная потому кто не знает английский mm, забейте в google приведите Такой вот сайт, и я постараюсь. Сейчас попробую поискать еще пару сайтов. Online Игры. Так Коулгейнс, как его. Ну, посмотрим, что это. Так. М-да. Давайте попробуем гоночки. Что у нас по гонкам? Есть. М -м -м. Тот то сайт не, не интересуется. О, на игры. Прямо не. Продолжение right. Опять предупрежу и покажу. Много интереса есть. Войны, ваш пират. это. Сейчас. Покажу вам, где ну, тут есть конечно. Ну, так, Уже 13 минут. Я опять не будем поэтому подписывайся на канал ставь пальцы вверх. с вами был канал md 19 студио имя на байнере Можно играть онлайн мы скачивать пока не будем. смотрим что это вообще за игрушка игроков много нравится движение клавишей стрелки вправо влево угу. хорошо пока она не закрытся вот видите вот это окружечка вот когда нажимаем открывать медиа вот он медиа сама игра понял наверное я... Не. Уже неплохой. А, какие-то Ну, качество да. Плохой. еще должен появиться. Тут а, вот такая вот, вроде вот, если посмотреть, вроде довольно классно, да, продолжаем, наверное, продолжаем. угу, mm. угу. Uh -huh, uh -huh. где этот? Шари. Ой. Mm. падай и этот в среду два сразу стрима и в пятницу основное видео ну и иногда пранк возможно будет да такой уходит. Вот оно что. А я-то думаю, что это такое? Надо быстро сделать бонус исчезнет. То. Да. Ну, пока. Удачи. Браузер. Э -э создатели Google Chrome, движок 56.